Жопа впереди огромная курс доллара будет 200 рублей. А -а -а. Жопа у нас точно подгорит падение качества жизни. Денег у лохов поубавилось. Делай, как Игорь рыбаков: скупал, скупаю и буду скупать. Ширпотреб в любом количестве. Крутейший бизнес. Я лично привезу вам жопу выгодную. В чем Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет. Как и обещал, я делаю специальный выпуск. Что делать с деньгами в это непростое время? И главное, что делать тем, у кого этих денег нет? Сперва всегда идет анализ ситуации. Давайте его проведем как следует. Итак, сейчас в мире идет не просто кризис, а мощнейший кризис за последние сто лет. Великая депрессия, которую брал в начале прошлого века, это слезы Кошкины. Весь мир охвачен мировым финансово-экономическим, вирусным, информационным кризисом. В общем-то его кто-то называет этот кризис мировая война, которая началась не вчера и не позавчера, она началась где-то со времен ковида. Общие предпосылки складывались давно, уже десятки лет. Это кризис долларовой системы. То давление в мире, которое создалось из-за того, что неконтролируемая эмиссия Американской Федеральной резервной системы вот что создало мощнейшие предпосылки этого кризиса. В общем-то, мир на пороге каких-то изменений. и Эти изменения уже идут, и это только начало. Например, в России именно в 2023 году, в следующем году, будут самые жесткие изменения. Дело в том, что мы уже сейчас знаем, что в России именно в двадцать третьем году, в середине года, где-то к лету, сложится очень сильно тревожная ситуация. Центральный банк уже об этом заявил. Суть этого вопроса проста. Огромное количество санкций, введенные на Россию, вступят в силу вот со дня на день. Да? И проявится в своем обилии именно к середине 23 года. И каждый раз, когда тучи сгущаются, человек уверен, что его это не коснется, ведь смерть это то, что бывает с другими. Дело в том, что когда экономика перестает расти, а уж тем более экономика начинает сжиматься, это немедленно отражается на всех сферах жизни соцвыплаты, какие-то гарантии, там какие то поддержка каких-то инфраструктурных вещей, все падает и все это кумулятивно складывается в падение качества жизни. Мы это, да, и мы сильно это ощущаем. Если мы будем просто тупо сидеть и ждать, да, и откладывать вот это вот действие на потом, то жопа у нас точно подгорит. Что же делать в этих ситуациях, если у тебя есть деньги, как их сохранить, а может быть даже приумножить и что делать тем, у кого денег нет? Как сделать так, чтобы не умереть понапрасну? Поехали. И первое, с чего я хотел бы начать, это чего нельзя ни в коем случае делать в такие моменты. Первое. Нельзя пользоваться неизвестными тебе финансовыми инструментами. Например, на рынке биткоина сейчас обвал. Биткоин обвалился, появилось тысячи сообщений во всех средствах массовой информации и от всех криптоэнтузиастов, да, что время покупать биткоин. Тогда же не успели, а вот сейчас самое время. Так вот, внимание, внимание, внимание, не вздумайте это делать. Дело в том, что крупные инвесторы в биткоин, они сидят и почему-то не докупают, да? они платят всяким блогерам и крипто, там, блогерам и криптоэнтузиастам за распространение информации, что время покупать биткоин. Как вы думаете, почему? Ну вот, чтобы на этот рынок пришли новые физики с реальными деньгами, да, и закупили, а те как раз продадут. Дело в том, что биткоин пришел Просто-напросто лохов-то в мире не поубавилось, но денег у лохов поубавилось, в результате криптопузырь начинает тормозиться и начинает сдуваться. Поэтому не вздумайте сейчас на излете вот этого криптопузыря, да, в преддверии криптозимы ну, стать одним из инвесторов-неудачников. Пожалуйста. Те, кто закупает биткоин, это не инвесторы, это лохи. Очень интересно наблюдать за тем, как люди вот с этого биткоина и так далее переподсаживают людей теперь на NFT. Ну, вы знаете, да-да, эра биткоина закончилась, зато теперь NFT есть, NFT экономика, да, я вам так скажу. Ребята, очередные развлечения для лохов. Чем бы лоха ни тешило, главное, чтобы он бабки докладывал. Поэтому, ребят, кого предлагают какой-то там NFT купить, NFT-токен, да, и так далее. Ребят, не надо вам туда, оставьте свои деньги себе. Второе, о чем бы я хотел сказать, не игнорируйте слабые сигналы. Дело в том, что люди так устроены, что, ну, если слабо, если там вот чуть-чуть болит там нога, да, да, что, хрен с ним пройдет. Поясница там болит, да, хрен с ним пройдет. И потом однажды, да, однажды вдруг так прижмешь, что ходить не можешь, да, и даже до врача дойти не можешь, приходится вызывать там скорую и так далее. Почему так складывать? Да потому что мы игнорируем слабые сигналы. Что такое слабые сигналы? Слабые сигналы — это когда ты стал частью сообщества успешных людей, успешных инвесторов, да, и ты подмечаешь, что из сотни людей, которые тебя окружают, вот эти сотни людей перестали инвестировать в какие-то инструменты, в какие-то вот акции. И ты подметил этот слабый сигнал. Он еще не стал сильным выраженным трендом, о нем в газете не написали еще, но ты подметил. Поэтому единственная возможность слышать слабые сигналы и принимать их к своей выгоде, это стать частью сообщества людей, у которых получается использовать вот эти вот турбуленции к себе с выгодой. Третье, о чем бы хотел заявить, да, перестань реагировать на сильный сигнал. Игнорируй сильный сигнал. Ну, например, если ты видишь рекламу, что есть ипотека беспроцентная, срочно налетай, бери квартиру. Ребята, это обман. Цена на эту квартиру завышена на 30-40 процентов, да, и сотни тысяч людей уже вляпались в это, Ха, оформили на себя квартиру с переплатой 40 процентов за квартиру, но зато ипотеку им обещали 0,1. ребят. Ребята, ну это просто математическое жульничество и все, но сигнал очень сильный. В Советском Союзе была такая легенда. Не легенда, сам видел. Да? Идет человек по улице, смотрит, очередь стоит. Он автоматически занимает место в этой очереди и только потом спрашивает, а зачем стоим? Понимаете? То есть у человека есть механика встроенная, да? вот жулики да? этим и пользуются. Механика заключается в том, если создать ощущение у человека, что вот прям сейчас а потом уже не будет, да, человек автоматически включается, у него это главное не момент. Четвертое, о чем бы я хотел сказать, это перестань тратить деньги на всякую фигню. На второй, третий телек, на стиральную машину. Ну, ребят, ну, в марте так было. Люди напуганные тем, что курс доллара будет 200 рублей, скупили все в МВидео и во всех этих ритейлерах все закончилось, понимаете, что все, телеков не будет, ширпотреба не будет, да ладно, не будет, ребят. Вот уж чё-чё, ширпотреб всегда будет, понимаете, для туземцев всегда привезут бусы стеклянные в любом количестве, поверьте мне, я лично привезу вам ширпотреб в любом количестве, вы главное покупайте, перестаньте вот в этом потребительском угаре пытаться рассовать деньги, вот кэш, Кэш куда-то там, за какие-то там потребительские товары. Перестаньте так делать, это конкретный четвертый пункт. Пятое, это проактивный пункт. Тот, кто избегает, замирает и ничего не делает, а просто созерцает, как все рушится, обваливается и думает, что его не коснется, а я сказал, коснется. Так вот, пятый пункт заключается в том, время действовать. Если ты будешь сидеть и дрейфовать по потоку, в который ты попал, тебя вынесет, ну, куда-то. Смотри, ты таким образом отказываешься от управления ситуацией, куда тебя вынесет, ты дрейфуешь, но если ты, да, ты решаешь, как быть, то время действует. Действовать, действовать правильно и действовать вовремя. Вот эти три рекомендации, как действовать правильно и как действовать вовремя, об этом я расскажу в следующем пункте. делать, делать правильно, делать вовремя. Давайте разберем на конкретных примерах, которые помогут вам присвоить свое тело, ум и сердце с выгодой для себя, с минимальными издержками. Поехали. Пункт первый. Сейчас очень многие люди куда-то разъезжаются по миру, бросают все. Сделанный бизнес достаточно неплохо работающий, да, но они его бросают, они куда-то уезжают. Так вот, это величайший шанс для наемных менеджеров стать совладельцами этих компаний. Просто надо вовремя прийти к владельцу этого бизнеса и сказать, бро, ты уезжаешь, я позабочусь о твоем бизнесе, но за это мне нужна доля. 20%, 30%, 50%, может быть 70%, а может быть и 80%. Предложи ему, давай я стану управляющим партнером в твоей компании, чтобы ну, бизнес тупо не раз, и чтобы бизнес развивался дальше два. Таким образом, без инвестиций, подчеркиваю, без инвестиций, одним махом ты становишься совладельцем работающего бизнеса. Ловите первый лайфхак, это только для тех, у кого есть энергия, кто верит в себя, а я думаю, на моем канале таких людей немало. Пойнт второй. Есть люди, у которых есть какой-то кэш, деньги, вы не слили свои бабки в какие-то там биткоины, куда-то там хрень, не купили какие-то дурацкие квартиры, там московская недвижимость всегда в цене и так далее. Да? Вот. У вас, значит, остался кэш. Внимание, сейчас очень многие люди распродают свои бизнесы с дисконтом. Очень Многие иностранные компании уходят из России и продают бизнес с дисконтом. Это возможность для тех, кто имеет кэш, войти в бизнесы с дисконтом 20, 30, 50, иногда в три раза дисконт. Только, пожалуйста, учтите, это окно скоро закроется, потому что вот эти вот выезды из России, они тоже на панике. Это окно продлится где-то до середины 23 -го года, как раз таки в середине 23 -го года будет самый пиковый, депрессивный ну, сценарий, вот это вот ощущение, что все пропало, бюджетные дефициты проявятся в России наибольшим там цветом, да, вот и все. Где-то окно будет до 23 -го года, поэтому ловите лайфхак. Сейчас каждый рубль или каждый доллар, как угодно, вложенный в России принесет на горизонте следующих 15 лет x10. Россия сейчас очень интересное место для инвестиций. Если я говорю с иностранными ребятами, <laughs> некоторые ребята, говорят на волне того, что иностранные компании уходят из России, так вот некоторые ушлые иностранцы, они как раз сейчас инвестируют в России, потому что все очень дешево. Действуйте на противоходе. Когда кто-то убегает, вы берете это с дисконтом и обретаете за недорого очень стабильный бизнес. Третий поинт — это для тех, у кого есть деньги и энергия. Ребят, сложилась уникальная ситуация. Около миллиона россиян разъехались по всему миру. Многие люди годами были заперты в России, и вот это вот выход в мир для них казался, ну, просто невозможным. А сейчас получилось, что вот эта вот волна так называемой вынужденной миграции привела к тому, что умные, предпринимательски заряженные россияне, они теперь везде в мире но у них нет работы, и они с удовольствием берутся за новые проекты экспансии на мир, поэтому используйте это время. Сейчас создаются сотни, даже тысячи новых компаний. Я смотрю и любуюсь, на самом деле это действительно так. Именно это обстоятельство создает небывалую связность российской предпринимательской экосистемы со всем миром никто не знает, чем это в результате обернется, но точно это очень сильный и хороший фактор. Поэтому, если у вас есть деньги, время, энергия, и вы верите в себя, используйте этот шанс. И специальный поинт от Игоря Рыбаков. Если у тебя есть деньги, энергия, желание, да, увеличь свой результат в 10 раз. Приходи на арт-бизнес форум, где буду я, Оскар Хартман, Михаил Кучмед и звезды Экиум, звезды X10, мои ученики звездные. Ребят, приходите и расширьте свой потенциал в 10 раз. Дело в том, что новые питательные связи с людьми, у которых успех, у которых есть паттерны гениальности, это уникальная возможность вплести эти паттерны да, в свой опыт. Итак, проходи по ссылке под этим видео, арт-бизнес-форум, да, проходи. Вечером будет, кстати, специальный гала-ужин со мной, где мы соберемся и разберем все вопросы очно. Очень вас жду. Билеты еще есть, но они быстро заканчиваются, поэтому поторапливайтесь. И прежде, чем я перейду к пункту, что же делать тем, у кого нет денег, я расскажу, что я делаю в эту турбуленцию, в этот кризис. Итак, первое, что я делаю — я записываю выпуски для вас. Дело в том, что я заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей прошли этот кризис безопасно. Я очень хочу, чтобы жизнеспособное общество взаимного наставничества стало основой, основой жизни в России. Поэтому я все буду делать для того, чтобы ты Мог воспользоваться лучшими практиками Игоря Рыбакова, лучшими практиками Эквиум сообщества, X10 сообщества, про женщин и так далее. Я все сделаю для этого. Поэтому это первое, что я делаю вот в этот кризис. Второе, что я делаю, я скупаю иностранные компании с дисконтом, которые уходят с российского рынка. Я участвую в каждом тендере, где эти иностранные компании ищут покупателей. Да, уже несколько компаний удалось, так сказать, захватить. Да. Именно захватить, я считаю, потому что, когда я покупаю нормальную компанию, там, с дисконтом в два-три раза, да, у которой крутейший бизнес, крутейшие технологии, крутейшая команда, ну, вот ситуация такая, я считаю, это очень большая удача. Дело в том, что я бы сам в этот бизнес бы, ну, во-первых бы, а, не вошел, б, если бы даже вошел, у меня бы потребовалось 15 лет, чтобы дойти до такого состояния, а так я это делаю, вот, за три месяца участия в тендере и так далее, и да, за достаточно скромные деньги. Поэтому я скупал, скупаю и буду скупать, компании, которые с дисконтом продаются сейчас на рынке. Третье, что я делаю? Ну, я просто наблюдаю мировую экспансию компании Технониколь. В общем и целом, сложность, да, у России стала экспортировать товары на Запад, вы знаете, эмбарго, восьмой пакет, кстати, санкций, вошли ограничения на возможность поставлять Технониколю в западные страны, кровельные материалы и так далее, вот и все. Ну и что? Технониколь начинает развиваться в другие страны, Вьетнам, Китай, Индия, Индонезия, как будто бы волна вот сама пошла, а я как серфер сел на эту волну и вот по ней качусь. Что мы делаем в России? В России мы вошли в несколько новых направлений, мы всегда мечтали да, войти в деревянный бизнес. Так вот сейчас, когда эмбарго, когда производители там пиломатериалов там, да, оказались под огромным давлением, мы скупаем у российских Значит, игроков, деревянные заводы. Да-да, компания Технониколь наконец-таки вошла вот в этот вот сектор деревообработки. Сектор, вот, лесопереработка, да, вообще, вот, сектор деревяшка, мы его так называем, он невероятно огромный в России. Россия одна из самых богатых стран, может быть, даже самая богатая по вот этим лесным материалам, а уровень переработки леса в России, драматически низкий. Я не знаю, почему так получилось, ну, собственно, неважно. Это большой потенциал для компании Технониколь. Вот что я делаю. Поэтому делай, как Игорь Рыбаков. Если у тебя есть деньги, энергия, время и так далее, все, и в России, и в мире. Сейчас куча еще возможностей, главное, чтобы глаза горели. Если глаза потухли, то единственное, что ты видишь, это жопа впереди. Я тоже ее вижу но для меня жопа представляется, это такая большая мишень, в которую я целюсь, вот такая, огромная, поэтому каждый видит свою жопу. И Я тебе желаю, дорогой мой зритель, дорогой мой любимый зритель, увидеть жопу несколько в ином свете, жопу выгодную. А теперь переходим к пункту, что делать, какие действия, какие правильные действия, какие своевременные действия для тех, у кого денег нет или, внимание, для тех, кто считает, что у него денег нет. Представьте себе, что вы не нуждаетесь в деньгах, потому что все деньги мира, которые есть вот в мире, они у вас есть, они вам доступны. Представили? А теперь я задаю вопрос. Чем бы вы тогда занялись бы, ну, если бы все деньги мира вам стали доступны? Вот скажите мне сейчас, запишите мне вот в комментарии под этим выпуском, чем бы вы занялись тогда? Ваш ответ, записанный в комментарии, это и есть то, что для вас сейчас правильно и вовремя. Когда у тебя ничего нет и ты ничем не связан, как бы, ты свободен делать любой выбор. Крысина бега за очередным рублем, за повышением зарплаты на очередные две рублей, десять тысяч рублей и так далее, это бег в никуда. Дело в том, что что меняет повышение зарплаты с 50 тысяч до 60 тысяч? или с шестидесяти до семидесяти. <смех> Хорошо, с семидесяти до ста. Что это поменяет в вашей жизни? Это отложит, да, отложит вот эту точку, когда вы все равно придете и скажете П -п -п -п -свет". вот и все. Поэтому смотрите, если вы оказались уже сейчас в этой точке, и у вас ничего нет, и ничего больше вас не сдерживает, и нет никакой причины выполнять ту, посаженную кем-то в вас программу вот этих крысиных бегов, то это уникальный шанс. Я очень часто называю эту точку выброс. Выброс — это когда тебя выбросило, и ты можешь оставаться в этом выбросе, да, как в стиральной машинке, биться об эти стенки, изнашиваться, как, страдать и так далее, или, внимание, наткнуться на выпуск Рыбакова, поэтому отправьте в мой выпуск своим друзьям, знакомым и близким, у которых тоже сейчас выброс, наткнувшись на мой выпуск, вдруг ощутить вот это благо, что оказавшись в выбросе, это твой величайший шанс выброситься туда, мечту про что ты откладывал. Отправляйтесь в это путешествие и у вас по дороге этого путешествия, дела пойдут на лад, возникнут новые партнерские связи, и вы обязательно обретете состояние, что вам будет нравиться, что с вами происходит. Роль, статус, признание, принадлежность, автономность, все случится. Вы удовлетворите все свои нематериальные потребности и вы вдруг заметите, что денег стало тоже достаточно. Вот и все. Вот вам ответ на вопрос, что делать тем, у кого денег нет. Мой прогноз на этот кризис следующий. Россия и мир в целом выйдут из этого кризиса улучшенными. Мы извлечем уроки из всего этого, мы научимся жить немного по-другому, немного по-другому строить отношения, взаимоотношения, мы в очередной раз эволюционно совершим скачок. Мы будем потом вспоминать эти времена, лихие двадцатые, как период, когда мы многому научились, прежде чем пошли дальше.